Всем здорово, бандиты и бандитки, с вами ГП. Сегодня мы с вами начнем проходить Ведьмак 3 Дикая Охота. Я более чем уверен, что, скорее всего, большинство уже либо самостоятельно попроходили Ведьмака, либо же посмотрели у кого-либо на Ютубе, но... посмотрим от моего лица, так сказать. Сразу скажу, что я уже немножко поиграл, но мы все же начнем новую игру. И это будет довольно злое прохождение, мы будем отыгрывать, скажем так, настоящего Геральта, э, только искать себе выгоду и помогать только самым близким, ну, по типу Еннифер Трис, Цири и прочих. все. А так, только выгода, без выгоды никуда. Ну что ж, давайте приступим, начнем новую игру та uh, новое начало... Mm -hmm. Новое начало. Это у нас что? Давай, сюжеты драки. Обучение... Uh, да, я думаю, не нужно нам обучение. Это тоже нам не надо. Поехали. Субтитры Это непрофессионально. Йен против целой армии. Что-то мне подсказывает, что для нее это совсем не проблема. Начинаю ворона. Хайр Мортин, Юрдыня Ведьмаков на реке Гвенлех. Или гвенлех не помню. Это совсем не смешно. Я не хотела тебя веселить. Только разбудить. Уже полки. Mm. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то весь мир замучает ее своими гравюрами. Все любят поспать до да. полдня. Ну Полудня. Ага. Пока. Это какая дерзкая. Смотри на нее. А вот и нет. Начеровашка. Ну что? Найти ключ от спальни, используя ведьма чуть-чуть. Э! Так вот и начинаем. Наше путешествие, ёпта Лера. Отличный у нас все-таки перевал. Да, красиво, красиво, ничего не скажешь. Что ты выбритый такой вообще прям. Малявочка. Надо будет тебе бороду отрастить. Так, новая статья была про ен Давайте почитаем. Персонажи. И лютик сразу. Про Геральда, я думаю, не стоит. А вот про Йен можно. Ведьмак впервые встретил эту черноволосую чародейку примерно за 20 лет до описываемых событий. Их дружбе и более сильное чувство родились из совместного приключения с участием Джинна, исполнившего желание Геральта. После этого нити их судеб сплелись в запутанный клубок. Отношения их были бурными, с резкими перепадами, кризисами и разрывами. Эта любовь служит прекрасной иллюстрацией, к словам противоположности притягивается. Но да, в них это прям очень ярко выражается. Несколько лет назад, после долгого расставания, Геральт и Йеннифер возобновили отношения. Их покой нарушила дикая охота, похитившая Йеннифер. Ведьмак отправился спасать чародейку, но потерял память. Когда все воспоминания наконец вернулись к нему, Ведьмак тут же возобновил поиски своей возлюбленной. Вот. Так, ладно. Давайте поищем ключ. Эм... Весь сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки? Эх, какая-то хитрая. Так, посмотрим, что у нас тут. О! Шкатулька. Золото мне не идет. Мог бы это запомнить. Бу-бу-бу. Перестала бы уже ворчать. Слушай, а где твое отражение? Вампирша есть какая-нибудь одежда кроме черной и белой нет Белье. она любит черный что поделать так сирени крыжовный ключ колец хватит трогать мои флаконы нет на нижний этаж сюда наверх да ну, погнали а можно быстрее Блин. не работает черт музыка замечательная в игре старый весь мир спит а цели разумеется куда-то Есемир, ты чего, старик? Разумеется, она предпочитает теорию и практику. М? Что? Ты все проспал? А бьё, мастер, такие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот халепа.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 Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. Но ведь она не тренируется на живых чудовищах, почему бы и нет? Она пытается сама что-то сделать. Нет. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей! деревянным мечком она знатная, надо сказать. Такая прям ух. Цири, ты не в цирке. Пируэт. Нет, ноги. Хватит, слезай. Сальто? Как иначе?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 А ты знаешь, что это не повод. Ай, прости, я все поняла. Больше не повторится. Ну, знаю Цири, однозначно повторится. Извинений недостаточно. Ты должна прочитать Гули Альгули целиком, с комментариями. Нет, пожалуйста. Я лучше буду чистить конюшни. Я уже все сказал. Пойдем, позанимаемся внизу со стороны. не понимаю Мы побежим через стены? Mm. Да, давай. Конечно. Конечно, через стены. Ты в школе ведьмаков или в оранжерее? На перегонки? Я внизу первая. Только если свалишься. Я думаю, дадим ей выиграть. Да, Цири? Давай, давай, давай. Я тебе поддамся немножечко. Что ты об этом, ты правда, делал, не узнаешь? Дыши ртом, в ритме шагов. Давай, давай. Ах, ты еще и толкаешь, ух ты какая. Цири, не кривляйся. Геральт, используй лестницу. Молодец. Не жди меня, беги. Иначе я тебя обгоню. Ты ведь этого не хочешь? Помоги? Куда же ты убегаешь? А как же помощь? Молодец. на на на. Молодец. Геральт не умеха вообще проигрывать маленькой ой, девочке. Ой. Ну и лицо а ты чего ожидала? А где ты его увидела вообще? Это разве он стоял в смешной шапке? Извинись. А там нет шапки, ладно. Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата, дядюшка Весимир. Молодая кровь. Ужасненько. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. И должна хотя бы гуля от альгуля отличать. По отметинам я у пантеры тигриной, в зеркании живущий и телом не здраво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 Я Без повторения. Эх, этот злой Весемир. Что со звуком, блин? Тихо как-то. Я Просто плохой сон. Хотя плохой Сан, основанный на реальности. Тимерия. Дорога новый зиму. Май 1272 года. Вот так вот. Все в порядке? Да, не. Кошмар приснился. О чем? Да, все о том Долго же. рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Mm. Это не нужно. Не хочу об этом говорить. Понимаю. Ну что, в путь? по Покажи-ка мне письмо от Ельфа. Может, ты упустил что-нибудь? Да ты же читал наверняка сто раз. Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в вербицах. Только их спалили тла.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 Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Неважно. Это личное. Очень личное. Понимаю. По крайней мере, мне так кажется. Может и не совсем, но думается мне оно и к лучшему. Весь мир, много слов Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На два 3 дня. След свежий. Только вот ведет он на большак а там его наверняка уже затоптали. Поставь. Слышишь? Слышу и гули. Ну, наконец, -то. первая схватка, так. Мы уже немножко шарим. пожалуйста. Куда хилишься, друг? Так, и ним квенчик, и погнали рубить эти твари. Упс, случайно получил. идем пока новые не набежали сейчас пойдем погоди соберу всякая полезная из них боевка в игре просто замечательно тоже. же череп черных и что-то мне подсказывает что он принадлежит Е. да да да да друг. так сейчас секундочку я просто звук чуть погромче сделаю потому что что-то очень тихо на 6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 как для ведьмака тебе вот верить только в такое, но такой себе выбор по-моему. Эл, ты чего? Немного позже. Идём. Опять на кого-то напали. А, не здесь ли не будет будешь? битва с Грифоном? Помогите. Или это слишком рано? Я не помню просто. Я дальше Грифона не заходил. А вот да, Грифон. Жрет лошадку собака. Это ведь будет наш первый трофей. силищей надо быть, чтобы так лошадь просто утащить. Что там с Весемиром? Я. Улетел? Да, вылезай. О боги. Я ж едва не кончил, так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Моя кобыла умерла сразу, а грифоны любит помучить. Едят живьем по кусочку. <сосы> Вы... <сосы> вам надо думать, вознаграждение полагается. Ну, естественно. Пара крон всегда пригодится. Ох, масштаб у меня прохуделось дырвань эльфгардцы товары реквизировали, а теперь вот это. Возьмите. 50 крон. Нормально. Как там след? Как я и говорил, доходит до большака и обрывается. Затоптан. А вы ищете кого? Ну да. Да, одну женщину. Невысокая, длинные черные волосы. Видел такую? Нет. Беральт, классное ну классное описание вот просто. Тут, в Белом Саду, есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Так, может, чего и узнаете? Неплохая идея. Тем более, тебе рану нужно очистить. Да что там, он меня едва царапнул, но ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодный, Прямо из погребка так едем холодную водку но сомнительно весь мир, сомнительно так, а, тут можно подбирать чего нет? нет? нет, нет, видимо нет ЛАТВА! погнали значит грифон так близко к деревне странно вот и мне так кажется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 И что тогда сделаем? Говорят положили И что, и что? И что? Но самым интересным остановилось. Да ладно. Вот, не так быстро. Show you Сейчас чувствую заварушка какая-то будет да не снимай пусть усит вот ну ты чего чё бедняки? я с выродками не пью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 Бедную Лину так подрал, что она уже одной ногой в могиле. Кто это делает? ладно, Арина? про несчастье-то. Чем могу услужить? Водочкой. А вы чего изволите? <связь> а Жил ли он, но тут у вас? Так ведь все в пути. Один родный их ищет, другой от фронта бежит подальше. И каждому зайти надо выпить, ночь в тепле провести. Значит, война вам на руку. Пока она, конечно, так. Но по мне, лучше б мир вернулся. В такое время никогда не знаешь, что завтра будет. Есть такое. Заплатите? А денег-то дают за Грифона? Пока Нет.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 Поспрашивайте. Спасибо. Спасибо за все. Сейчас мы у тех пиздюков поспрашиваем. Их уже нету, я так понимаю, на выходе нас ждет, да? А, да, да, скорее всего. А тебе перевязкой? Успокойся, <кх> еще не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Так да какое внимание? Весемир, ты чё? Я Весимир, просто пару зуб, голов да, снесу и да. все. Да и пускай меряют. Лишь бы хлеб не жгли. громил, Что ты мне Я скажешь, братан? А мы покоя ищем. Отойди, приблуда. Покуда у нас пиво в кружках не скисло. А сейчас у меня, давай, будем акси качать. Была тут женщина, одетая в черное и белое. Говорят, пронеслась такая ночью по деревне, так летела, что радоборы в канаву спихнула. Куда поехала? Кто такой радобор? Не знаю. С большака дороги во все стороны идут. Люди, ведьма кумики разум отнял. А у тебя язык от нему, если не заткнешься. Сядь. Умничка. Видишь, какие обоз... оборзевшиеся в хламину. Так, что у нас там? Слева никого нету. А тут с ней уже мы говорили. Еще раз. В игре четыре фракции. Чего? Фракции, команды, масть. Что-то вроде пики. О, тоже этот в в я его поиграл. Цве... Устая трата времени. Скорее Земля станет вращаться вокруг Солнца, чем ты поймешь правила. Ты какой-то вызов. личную минуту. Почему нет? Альдерт Гейрд, заслуженный профессор Академии. Читаю курс современной истории. Геральт из Ривии. Ведьмак. Незаслуженный. Я еще одну женщину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 за последнее я лично учаюсь. А ты знаешь, где ее в последний раз видели? Нет. Меня интересуют факты, а не легенды. Справедливо. А... Что ты тут делаешь? не ожидал встретить здесь ученого. Я так понимаю, ты бежишь от войны. Ровно наоборот. Я еду на фронт. Тебе же мило. Знание для меня милее жизни.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 и прочих диссертаций. Тебя убьет первый встречный солдат. Отчего же? Я гражданский, безоружный, соблюдая нейтралитет. Вообще пофигу. Сапоги. Что? Тебя за сапоги зарежут. Ладно, бывай. Мне надо идти, прощай. Погоди, ведьмак. Мне кажется, ты гражданин мира. Может ты в гвинт играть умеешь? О, вот это вот тут нет. я посижу, пожалуй. И у меня нет времени учиться. Да ты Но чего? Это так просто. Давай, сыграем. Гер, давай. Вообще, почему нет? Ну вот. Отлично. Сейчас объясню тебе правила. Валяй. А, а где правила? Где правило Так, хорошо. Лидер Фольта, король Темери. Это что? Специальная карта 8 из 10, карта отрядов, карты в колоде. А что? что что что, что? Как играть-то? Чудо... Ладно, я нифига не понял, э, добавить карту, масштаб, начать игру. Ладно, давайте начнем игру, может он сейчас расскажет, поэтому шо? <сосы> Хорошо. еще Нильгард, Королевство севера А, это мне типа отсюда надо... Догнать их. Э -э Это типа они ближники. Слушайте, мне какой-то дальник нужен. А есть какой-то нормальный, интересный такой. О, Киера. А можно ее добавить как-то? Нет, э -э Киера мец. И что мне с этим делать? Я вообще не понимаю мечики да а вот та... а вот как это делается А, -а, -а все я понял хорошо ну сложно сложно я не играл в Винт, не знаю как это работает все да можно а правил а правило выберите карту какую обменять 0 из двух снижает Силу всех дальнобойных отрядов до единицы у обоих игроков. Это что? Отменяет эффекты всех погодных карт. Мороз, Так, Выложите рядом с картой с тем же названием, чтобы удвоить силу обеих карт. Нет, полезно, болезненно. Да хрен его знает. Ладно, давай так что ли. А как играть? Может из-за того, что я выключил обучение, мне правила не рассказали? Вот так неинтересно! Это... Блин, черт. Придется из нуля с... раздупляться. Хорошо, он выложил чувака-ближника, который атакует на двоечку, да? Славился своему прессу и жестокость. Хорошо. Чем мы ему будем отвечать на это? Давай. Ложите рядом с картой с тем же названием, чтобы двое силы обеих карт. Ну давай, хорошо. Применить. Я не знаю, как играть, но... Играю. Как попало. А подожди, с тем же названием, да? А у нас есть такая? Вот эта, да, типа? Давай. Слушайте, а лучника там у нас то ни одного. Надо было, наверное... А давайте углу заюзаем. А потом поставим баллисту какой нибудь Что это баллисты? А, ничего не написано. Окей, давайте баллисту выложим. Пусть будет. А потом вот это тельце поставим. Я пока что совсем не понимаю, в чем смысл игры. Просто выкладываю карты, почему бы и давли. А, а, а, а, а в смысле, а что это? Спасал, а что? А шо это значит? Я вообще... Вообще нифига не понимаю... Ты снова пасуешь что ли а в чем смысл братан отменяет эффекты всех погодных карт а, нет снижает силу всех ой ссори обоих игроков да так не интересно ладно давай еще были 100 новости я не знаю в чем прикол в чем смысл он снова пасует да я буду выставляться до конца вообще и он снова пасует. А, я еще балистку выставлю вообще. Дофига балистку выставлю. Все. Ну, я спасую. Вы выиграли раунд. А за счет чего? Из умения фракция Королев Север. Север берет дополнительную карту. Ваш ход. А, мы Север. Супер. Давай. Не знаю, зачем, но пусть будет. От противника. Мой ход. Хм. Ну, применить, применить. Что-то мне подсказывает, что я проиграю этот раунд. Ясное солнышко. Ну, моя последняя карта, типа... Конец раунда. Я проиграл? Да. вообще не понял ни да, смысла игры ни хрена не для каждого здесь требуется аналитический склад ума если доведется побывать в аксенфурте ты захочешь сыграть с настоящим мастером? Спроси Штепана. Он вроде простой кабачек, а в Гвинт обыграет любого. Я запомню. Спасибо. Ладно. Надо будет потом как-то прочитать про Гвинт. Я просто знаю, что здесь есть прям целая линейка квестов на сбор всей коллекции, там карточек, ла-ла-ла. В общем... На этом, наверное, закончим эту серию. В следующем, я так понимаю, вот с этим чуваком, когда поговорим, он нам все расскажет. И там уже будет какая-то стычка 100%. Вон, эти чувачки нас уже ждут, стоят. В следующей серии пойдем дальше по сюжету. Если понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Дальше будет только интереснее. Всем пока.